Здорово, меня зовут Владислав, и в этом ролике мы повысим твой FPS после недавнего обновления CSGO. Но ну, а перед началом ролика обязательно не забывай подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, чтобы попасть в следующий ролик, как сделали вот эти классные ребята. Что ж, ну а мы переходим к способам повышения FPS и фиксу лагов и багов, потому что, как вы сами понимаете, это Valve, и они не смогли выпустить обновление без каких-либо багов. Что ж, начнем, пожалуй, с фикса лагов. И первый из них, это когда вы запускали какую-то кастомную карту, неважно, была эта карта из мастерской, или просто карта с подами она у вас вылетала. Не знаю, как давал фото пофиксит, однако решение этой проблемы есть уже сейчас. Для того, чтобы ее решить, нам нужно кликнуть правой кнопкой мыши по CSGO, выйти в свойства, и посмотреть, если у нас в параметрах запуска вот эта вот команда. Если она есть, ее нужно убрать. Но это не все, для того, чтобы полностью пофиксить этот баг, нам нужно будет зайти в CSGO и в консоль прописать команду. но собственно, командой, которую нужно будет прописать в консоль, является Force Preload и значение 0. Если у вас стоит значение 1, его нужно срочно поменять на 0, иначе у вас карты грузиться не будут. Почему так происходит, непонятно, но сами понимаете, это Valve. Когда это пофикся тоже не ясно, но вам придется играть с Sail Force Preload 0. В принципе, это не так страшно, просто во время загрузки на карту у вас не будет подгружаться вся информация о, собственно, игре, и у вас могут быть небольшие фрезы во время игры. Что ж, ну а мы переходим к способам повышения FPS, собственно, в новом обновлении. И первое, что нам нужно сделать, это зайти в Steam и зайти в настройки. Здесь нам нужно зайти в загрузки и очистить кэш загрузки. После того, как вы это нажмете, Steam у вас полностью вылетит и вам нужно будет заново авторизоваться. Что ж, после того, как мы очистили кэш загрузки и перезашли в Steam, далее мы будем удалять фон в игре. Многие этим пользовались, однако после обновления это все слетело и мы будем снова убирать фон. Это нам поможет очистить оперативную память, которая будет использоваться во время игры и в целом поднять FPS и ускорить все загрузки в игре. Вйти в игру и у вас появится трейлер, на котором нужно нажать галочку больше не показывать, и закрыть. Только после того, как вы сделаете эти действия, можно будет убирать фон. А для того, чтобы, собственно, его убрать, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по CSGO, нажать свойства. Далее идем в локальные файлы и чекаем их, собственно, локальные файлы. Далее мы идем по пути к CSGO, идем в Панораму и здесь переименовываем папочки Fonts и Videos. Лично у меня добавилась новая папочка Videos, если у вас тоже, то просто переименовывайте ее, добавляйте один. Если у вас не были переименованы папки до этого, вы просто их переименовывать. Если были переименованы, у вас могли добавиться новые и вам нужно будет переименовать новую папку тоже. Ну и также не забываем в параметрах запуска вставлять самую главную программу, которая, я считаю, нужна всегда. Это ну вид, Она будет убирать заставку во время игры. Она не будет погружаться в вашу оперативную память, следовательно, у вас все в CS будет происходить быстрее и лучше. Класс, супер. Далее мы заходим в игру и будем настраивать уже все там. После захода в игру мы идем в настройки, идем настройки звука и здесь мы выставляем стерео динамики, если у вас не очень мощный процессор. Если у вас хороший процессор, можете поставить стерео наушники. И также нужно убедиться, что вот здесь вот у вас поставлено нет, и вот здесь вот. У меня было поставлено здесь нет, однако после обновления почему-то поставилось да. Ставим вот тут вот и вот тут вот нет, и у вас прибавится fps, все будет классно. И класс, просто супер класс, класс, класс Далее мы идем в настройки видео И чекаем, чтобы ничего не сбилось Если у вас не были выставлены оптимальные настройки Графики, можете повторить, как у меня Все ставим на минимум, естественно Оставляем многоядерную обработку И ставим сглаживание 4 а Также, если хотите, можете поставить Анизотропную фильтрацию, она не сильно жрется FPS, и можете поиграться с Убершейдерами, кому-то они помогают, кому-то нет Мне лично они не помогают Что ж, а сейчас мы переходим к способам повышения FPS Которые просто работают в целом вне зависимости от этой операции под операцией имел в виду обновление КС, если вы не поняли для начала нам нужно будет перейти в папочку где у вас установлен steam В моем случае это диск c program с x86 и вот здесь вот он steam здесь нам нужно найти экзешник стима то есть само приложение вот оно мы берем и нажимаем правой кнопкой мыши по нему выбираем создать ярлык после того как мы его создали вытаскиваем он на рабочий стол и где-нибудь вот так вот оставляем неважно где после чего кликаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем свойства здесь мы видим Видим, вот тут вот написано объект и грубо говоря это параметры запуска приложения. И как вы понимаете сюда мы их будем вписывать. Копируем их из описания и у вас вставляются вот такие вот параметры запуска, которые вы собственно копировали из описания. Нажимаем применить и нажимаем ОК После чего нам нужно закрыть steam, если он у вас был открыт. И открыть его только с помощью этого ярлка. Конкретно с помощью этого ярлка, потому что именно для него прописаны эти самые консольные команды, параметры запуска. Называйте их как один. После запуска Steam а мы можем видеть, что у нас вот так вот все не очень красиво и классно выглядит потому что мы отключили все абсолютно то что нам не нужно чисто максимальная оптимизация для игры если нам нужно будет запустить игру а нам явно нужно будет запустить игру мы нажимаем вид и здесь выбираем компактный режим у вас вот так вот открывается steam и отсюда вы можете запускать свои игры также при желании вы можете нажать вот здесь вот правой кнопкой мыши по стиму и также выбрать игру из уже установленных на вашем компьютере прикол этого способа в том что если вы хотите максимально запустить себе fps для какой-то например к в мм вы запускаете steam именно с этого если вам нужен нормальный Steam и вы не хотите, чтобы у вас так роски выглядел, вы выходите из Steam, если вы запускали его ранее через ярлык и открываете либо через закреп на панели задач, либо через другой ярлык. После запуска серверика, для которого не прописаны эти параметры запуска, Steam у вас откроется нормально. Только не забудьте нажать View и как бы Big Large Mod обычный. Все, у вас нормально запустился Steam, никаких проблем. Я надеюсь, смысл вы уловили. И если хотите, можете переименовать этот Steam ярлык, например, как Boost FPS. Собственно, перед тем, как вы пойдете играть, например, условно MMFS, ММ вы просто запускаете Steam вот так вот, открываете Small э, компактный режим и запускаете CS оттуда. После того, как мы зашли в игру через Steam с бустом FPS, у нас все по-прежнему работает Shift-а вы, к сожалению, этого не видите, потому что OBSW не захватывает. Но поверьте мне, на цело, короче, shift у вас работает, однако у вас не будет работать браузер. Следовательно, вы не сможете писать ни сообщения друзьям, ни чекать профили других игроков. Но и тем, у кого мало FPS и кому нужен сильный буст, можете этим воспользоваться. Опять же, повторяю: это можно отменить. Просто запустив Steam через другой ярлык. Не забудьте только добавить второй, либо же закрепить его на панели задач. Следующий способ на сегодня у нас будет находиться в диспетчере задач, однако, это не отключение какой-то автозагрузки, которую думаю, вы уже все отключили. Если нет, смотрите мой плейлист по подсказочке сверху. Там очень много видосов про пустов PS. Мы идем в вкладочку процессы, находим здесь CSGO и нажимаем по ней правой кнопкой мыши, нажимаем подробно. Здесь у нас автоматически выделяется CSGO. Мы нажимаем по ней снова правой кнопкой мыши и выбираем задать сходство. И здесь вы можете отключить центральный процессор 0. Это потоки вашего процессор, у них всего 4, у вас может быть больше, может быть меньше. Зачем отключать CP0? Суть в том, что через первое ядро, через первый поток обрабатываются все те девайсы, которые у вас подключены к компьютеру. Клавиатура, мышь, микрофон, колонки и все тому подобное. Все это обрабатывается через первое ядро процессора. И вы можете попробовать поиграть с выключенным первым ядром и посмотреть, прибавится вам FPS или нет. Потому что FPS прибавится не для всех и тем, у кого прибавится этот FPS, можете каждый раз после запуска игры за Ходить сюда и задавать сходство ЦП. 0. Если же у вас не повысится FPS, потому что у меня всего 4 ядра и 3 ядер не хватает, то просто не убирайте отсюда галочку и все. То есть, если у вас повышается FPS, можете отсюда убирать каждый раз галочку. Если не повышается, просто забивайте на этот способ. И последний на сегодня способ выставления Bitsum Highest Performance, то есть самой максимальной производительности, которой можно добиться на вашем компе. Способ, как это сделать, будет по подсказочке сверху и также в описании ссылочка на видос будет. Так что, если хотите поставить самую максимальную производительность чтобы комп у вас работал на 100% Смотрите этот видос Что ж, ну а на сегодня это были все способы Благодарю вас за просмотр Жмекните обязательно там чего-нибудь под видео, если вам понравилось Смотрите мои другие ролики про повышение FPS и в целом мои другие ролики На канале, всем пока и удачи